страничку в trading view на которой выходят обзоры в видео формате по главной криптовалюте и также по отдельным альткоином ну а мы с вами давайте начнем Индикатор страха и жадности находится в зоне страха по-прежнему, показывает отметочку 41, тепловая карта криптовалют в основном показывает отскок, при этом есть некая разнонаправленность по отдельным альтам. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону покупок. Самое, что интересно, за последнее время у нас альтсезон доходил до отметки 98, сейчас показывает 84. Все это, скорее всего, на мой взгляд, связано с переливом сейчас а, интересов инвесторов, в том числе, как и на фьючерсных а, различных, деривативных рынках так и на спотовых рынках, конечно, в первую очередь к эфиру в связи с его предстоящим хардфорком ориентировочно 19 сентября 2022 года. Также стоит обратить внимание, что сейчас на канале публикуются отчеты по анализу фьючерсных рынков от Glassnode. И там было сказано очень интересное а, замечание по этому поводу. То есть вывода эфира с бирж не происходит. Есть только желание инвесторов открывать и хеджироваться, в том числе и опционами. Кол на осень, То есть ближе к этому самому хардфорку и к разделению сети на два алгоритма Proof of Stake и Proof of Work. Соответственно, если нет изъятия с бирж эфира, то предполагается, что данные действия, скорее всего, носят спекулятивный характер. И трейдеры пока вроде бы оценивают рынок как, ну скажем так, уже интересный для того, чтобы покупать, но пока еще не делают тех самых шагов для того, чтобы это происходило. Поэтому я думаю, что доминация в любом случае Перетечет снова в сторону биткоина Ну и давайте сразу посмотрим на графике Как это выглядит Мы сейчас в нисходящей динамике Закончили формирование тенденции по секвенталу Отрисовали девятую свечку Продолжили инерционное снижение Пять свечей инерционных вниз Далее ушли в боковичок И оказались на поддержке примерно 41 в 18. То есть доминация биткоина сейчас находится в глубокой Если считать этот как некий актив Перепроданность. На самом деле, конечно же, это индексный показатель, но в любом случае обратите внимание также и на другие индикаторы. Например, давайте посмотрим на дневной таймфрейм по индикатору Boom Pro, Он очень хорошо показывает также цикличность на рынке, имеется в виду зоны перекупленности и перепроданности в определенном таймфрейме. Обратите внимание, мы находимся в глубочайшей перепроданности, поэтому отсюда, скорее всего... Мы будем пытаться прирасти и тем самым доминация биткоина, которая сейчас уступает место альт-сезону, вернется к своим нормальным значением я думаю что инвестор будут конечно же в первую очередь обращать внимание на биткоин, потому что сейчас происходит странная ситуация интерес инвестора в том числе и к фьючерсам и различным ETF, в большей степени сориентирован на эфир все это спекулятивный отыгрыш на мой взгляд и в действительности сейчас речь идет о том что покупается слух и продаваться будет новость давайте сразу же посмотрим что у нас происходит по индексу доллара сша Обратите внимание также на дневном таймфрейме, мы сейчас опускаемся и это снижение продолжается. Третья свеча сейчас по секвенталу. Есть некая задержка на уровне примерно 104,5. Где-то вот здесь сейчас происходит поддержка по этому показателю индексному. И скорее всего здесь мы где-то будем толкаться с отскоками. Но в целом в большей степени склоняюсь к тому, что мы еще можем продолжать снижение. Обратите внимание на индикатор Market Cipher. Он пытается нам нарисовать выход в зону. Красную зону из зеленого денежного потока Если это произойдет, то конечно же мы двинемся вниз Плюс у нас есть достаточно серьезная перегретость по стахастическому и классическому RSI Однако индикатор Boom Pro говорит о том, что будут отскоки Так как мы уже находимся в глубокой перепроданности по этому индикатору И скорее всего мы будем пытаться здесь отскочить Либо двигаться в каком-то боковом движении Прежде чем можем еще чуть ниже опуститься в рамках вот того самого снижения и ухода я имею в виду волны зеленой по манифлоу и ухода в красную зону этого осциллятора. Давайте сразу же посмотрим, что у нас происходит сейчас с главной криптовалютой. Начнем с дневного таймфрейма. Обратите внимание, какая большая жирная свеча HECONASH была отрисована у нас сегодня и мы продолжаем эту восходящую динамику я говорил уже неоднократно в последних обзорах что ожидаю уход актива в зону 26 и скорее всего возможно через какое-то коррекционное движение мы попробуем это сделать есть уже некая перегретость по Бумпро. мы видим что уже где-то близко к зеленой линии и дальше уже у нас красная зона есть такая перегретость поэтому коррекционки какие-то могут потребоваться тем более волны моментума на сайфере находятся в верхних значениях поэтому еще какое-то время мы подвигаемся но если сайфер будет отрисовывать на также уход красный в этом случае, в отличие от э, индекса доллара, красного манифлоу красного денежного потока в зеленую зону, то мы вероятнее всего, даже с учетом того, что волны моментума находится в верхних значениях, можем двигаться и прирастать дальше по инерции. Также обратите внимание, у нас в перепроданности глубокой находится стахастический RSI, он подсвечивает нам кривую зеленым цветом. Также хочу обратить ваше внимание на то, с чем это все, конечно же, связано. Мы ожидали на этой неделе показатели и данные по инфляции, соответственно, за июль месяц и рынок После достаточно серьезных негативных новостей последнее время, наверное, сделал первый глоток свежего воздуха, после того, как эти данные наконец-то были опубликованы. После чего американские индексы вчера были, конечно, на подъеме на фоне позитивных данных по этой самой инфляции. Основной показатель индекса потребительских цен снизился в июле до 8,5%, с 9,1% в июне при ожиданиях 8,7% соответственно базовый показатель индекса потребительских цен остался на уровне июня 5 9 процентов при ожиданиях 6 и 1 процент хочу также обратить внимание что такая позитивная реакция не заставила себя долго ждать то есть рынок явно ожидал любого позитивного триггера и открылся сильным гэпом если мы говорим о фондовом рынке движение не затухало рост продолжился в течение всей сессии то есть это был достаточно большой глоток свежего воздуха и это отчетливо видно на графике если мы с вами посмотрим на то как вел себя s&p 500 то мы увидим хороший полноценное движение вверх двумя свечами зелеными хайконеши в преддверии этого 9 августа когда мы с вами делали обзор как раз в этот примерно период рынок отыгрывал эти самые ожидания негативом было видно и вероятность того что статистика выйдет более или менее позитивная мы с вами это тоже оценивали в обзоре это конечно же придало импульса рынку и предположения такие очевидно были но обратите внимание на бум про мы уже находимся в достаточно серьезной перегретости и поэтому если сейчас манифлоу Flow продолжит формироваться дальше в зеленый активный поток то через какое-то время у нас по этим индикаторам будет с большей степенью вероятности коррекционное снижение пока волна индикаторов бум про не спустится вниз и отсюда отрисовав зеленые засветы намекая на то что мы разворачиваемся не будем двигаться снова вверх 4 4300 здесь есть у нас зона Сопротивление. Ну и возвращаясь к биткоину, хотел бы также обратить внимание и на младшие часы, посмотреть, что у нас сейчас происходит. В первую очередь на 12-часовом таймфрейме, чтобы оценить ситуацию локально. Мы видим, что мы прирастаем. Также сейчас поправим таймфрейм по индикаторам, чтобы было... Более точное значение. Обратите внимание, индикатор Boom Pro показывает нам движение снизу вверх. Скорее всего, будем пытаться какое-то время прирастать. Но опять-таки, обращаю внимание, речь идет о 12-часовом таймфрейме. И поэтому уход вот сюда, на пунктирную трендовую паутину, в зону 25, у нас сохраняется, по крайней мере, на 12 часах. Если посмотрим 6-часовой таймфрейм, также стоит, если вы используете индикатор Boom Pro, поправить в том числе и часы, поскольку у него меняется сразу же информация. Это можно сделать и на оригинальном сайфере, но здесь информация не всегда меняется. Сайфер подстраивается под таймфреймы. Обратите внимание, на 6 часах мы уже приблизились к зоне продаж, пересекаем ее, зеленая линия по индикатору, у нас идет немножко затухание по индикатору хайконеши и вероятнее всего, возможно, еще продолжим какое-то движение, но стоит обратить внимание, что у нас уже в перегретости находится стахастический RSI и волна моментума находится наверху, а также цена средним взвешенным объемом, желтая волна ВИВАП индикатора CypherBee тоже пытается развернуться. Поэтому какая-то коррекционка может нам потребоваться. Ну и локальные трейды, интрадей мы видим, что это уже происходит. Если мы посмотрим сейчас на Cypher, у нас отрисована первая большая свеча хайконеши красного цвета. У меня на графике они серые. Но в любом случае, секвентал подрисовывает единичку, намекая на то, что мы сейчас разворачиваемся. Если мы также уточним данные по BoomPro на 2 часа таймфрейм, мы будем видеть, что мы в явной перегретости, Прямо видим, индикатор нам четко отрисовывает красными сигналами о том, что у нас вероятнее всего на двухчасовом таймфрейме в ближайшее время в большей степени могут быть шортовые стратегии. Также хотел обратить ваше внимание, что за последние сутки ликвидировано 66, почти 67 тысяч трейдеров на общую сумму 428 миллионов долларов США и соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки у нас доминация в основном лонговых позиций 50,38% но можно сказать, что некий паритет присутствует, чуть-чуть лонги, скажем так, оказывают большую доминацию над шартовыми позициями и также хотел обратить ваше внимание на один из индикаторов которым часто пользуюсь иногда он появляется в наших обзорах это индикатор коэффициент R Hoddle для тех кто не знает что это за индикатор по сути это индикатор который использует соотношение волн ходу то есть волн удержания с реализованной стоимостью реализованная стоимость также для тех кто не знает это цена монет когда они в последний раз перемещались из одного кошелька в другой то есть это некая такая среднее значение с учетом перемещения внутри блокчейна и обратите внимание как выглядит этот индикатор сейчас мы в этом цикле я имею ввиду бычий цикл предшествующий этому медвежьему циклу не дошли до зоны эйфории Ранее все циклы достигали зоны эйфории и зоны капитуляции. Зоны эйфории и зоны капитуляции. Это было и в 2013, соответственно, 2015 год. год, это было и в 2011, соответственно, 2012 год. Это было и в 2017 году при достижении предыдущего all-time high бычьего рынка. И также капитуляция 2019 -го года. 18-19 год, больше степени 19 даже. Сейчас при достижении all-time high, причем мы знаем, что это было в ноябре 2021 года, индикатор отрисовал нам те же самые значения, что и достижение цены в 65 тысяч долларов, это примерно было. В феврале 2021 года, потом мы ушли на коррекцию и дальше переписали этот all-time high до отметки 69 тысяч долларов по данным биржи Bitstamp. После чего ушли в медвежий рынок и до сих пор находимся в нем. Обратите внимание, не дойдя до верхних значений, то есть до зоны эйфории, мы сразу же свалились на капитуляцию. Это впервые происходит, по этому индикатору четко видно, за всю историю биткоина с момента того, как он торгуется на бирже с 2010 года. И посмотрите, как мы сейчас с вами находимся. То есть мы уже потрогали верхнюю границу этой капитуляции. Я по-прежнему сохраняю свое мнение, что нам сразу с разбега прорваться через зону 30 вряд ли удастся здесь сосредоточены очень большие объемы если мы с вами посмотрим на график объемов боковых объемов то нам сразу станет очевидно что прорваться сразу же через такой уровень консолидации продавцов и покупателей и их интересов будет достаточно сложно сейчас мы удерживались в зоне 20 в том числе и аналитики глэс ноут говорили о том что внутрисетевые показатели говорят им зону 20 считать зоной наибольшего интереса со стороны инвесторов но также и зона 30 является достаточно большим интересом со стороны инвесторов обратите внимание здесь в зоне 30 также наибольшие объемы дальше эти объемы будут консолидироваться уже ближе к зоне 40 тысяч индикатор боковых объемов нам это показывает и вот на мой взгляд наш уход где-то к 2728 встретит достаточно серьезное медвежье сопротивление после чего мы мы можем уйти либо на ретест предыдущего лоя это может быть 18 тысяч 19 тысяч долларов либо если произойдет пробитие этих достаточно больших объемов что тоже должно произойти только под каким-то серьезными макроэкономическими триггерами негативными соответственно если эти триггеры появляются прорыв ниже в зону тысяч по-прежнему я считаю наиболее актуальным развитием ситуации на рынке криптовалют потому что именно там сосредоточено цена дельта прайс которая никогда ранее не была пробита что это за цена вы можете посмотреть на канале у нас публиковались чарты по этому поводу также на сайте Glass ноут есть тоже этот самый показатель дельта кап и дельта прайс соответственно если посмотреть еще раз на коэффициент r ходу то мы можем видеть очень интересную картину которая происходила в двенадцатом году и сейчас может произойти та же самая картина если мы не уйдем вниз хотя здесь был уход все-таки в капитуляцию но если учитывать что уход в капитуляцию был после достижения зоны эйфории и пика, а у нас этого достижения не было, то не уходя и потрогав границу этой самой зоны капитуляции, мы можем отскочить, после чего сделать ретест этой верхней границы. Что с большей долей вероятности отправит нас в первую очередь, конечно же, в зону 18 тысяч, ну то есть 17600, вот консолидация цены, интересы продавцов, откуда, собственно говоря, произошло главное удержание, и покупатели считают эту зону достаточно серьезной. Я могу предположить, почему это происходит. Скорее всего, у некоторой части институциональных инвесторов нашего рынка, если они накапливали свою позицию не на спотах, а соответственно на фьючерсных, деривативных аккаунтах, то средняя цена входа может консолидироваться примерно на уровне 12-13-15 тысяч максимум, и поэтому откуп оттуда, то есть усреднение своих позиций происходит именно на уровне в зоне 18 тысяч, именно там скапливается достаточно серьезный интерес этих самых инвесторов. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также у нас есть все ссылочки в шапке YouTube-канала, в том числе и ссылочка на платный контент, на обучение на сайте indexrate.online. Ну а с вами был Гоша, канал Indexrate и до новых встреч!